А в Америке мы знаем, что я открыл колу после викингов игудов, и и А Индии с Митич всех кобольцев обманул, И куда-то спрятал золото Макены. А вообще американцы нам близки, как никогда, В понимании исторических процессов. Юбки выше дачки круче, Эл испысле навсегда. Борьба с излишком собственного веса. Я уезжаю в Америку. Мама, не надо истерики, Лишь бы хватило в столичник в ручном багаже. Брадвай Манхэттен, церум и пентагон, Наслуху от палашифе до дыма. Нам она как-то соседка, что химичит самогон. Дрянь с но дружить необходимо. А еще у них статуя в виде бабы с фонарем. Детская вышла в порождение и заблудилась. В общем, символ нашей жизни был тоже вечно грем. Где потом нас отыскать? Скажи на милость. Я уезжаю в Америку. Мама, не надо ни Я что, только гляну на них и обратно домой? Я уезжаю в Америку, в край узкой мистерии. Если увижу Горзиллу, Угну колыбой. Ну, здорово, дикий запад, Эмигрантский волюбой, Узаконенный Рокфеллером и Кольтом. Если это крыша мира, Мне не в кайф ее фасон, А уж быть под ней с увольте. Правда, в этой коммуналке Есть и русский уголок, с ностальгии по совковому застою Вместе дружат против ямки, Трящут добрый ручелок И чужую милю меряют верстою Я уезжаю в Америку, К нашим ребятам сожмеренки Как вам живется под Брайтонским метров Во смаста Как водится к рамку в